Приветствую всех любителей видеоигр. Продолжим проходить данную прекрасную игру. В целом здесь мало чего страшного, иногда пугают, конечно. Ну, как без этого Чуть-чуть можно. И мы куда там идем? А как с ним по -по попиздеть? <coughs> так, вот туда же этажи надо выбирать. Хорошо. Едем мы, получается, на выход. Я хотел с геймпада поиграть. А потом понял, насколько это будет неудобно. Но вообще, в целом, фишка геймпада в том, что у него есть отклик. Отклик помимо действий. Так еще я-то сам Взял и потратил. Случайно нажался все. Ну, ладно. Лучше уж я буду с пальчиками ходить, чем без них. Что-то вообще никого не боюсь. О! Как я там взять-то забыл? Бля, я не помню, как взять, но ладно. Как в эту руку ударить? А, все, на Q. Некоторые действия просто подзабыл Мне интересно... Вот смотрите, сколько здесь еды Да я бы мог ее просто взять Взволнованное сообщение Так он, немедленно иди домой С улицы идет какой-то белый дым Мало ли, вдруг он ядовитый Ага, все это в базу данных вносится То есть осматриваться, бегать, смотреть и так далее Это правильное решение в моем случае Единственное, жалко, с геймпад. реально не очень удобно играть Мама, меня положили в больницу, не переживай Надеюсь, скоро выпишу Выпишу, блять, ну, уже с концами, блять Но, в целом, история начинается очень интересно То есть, какой-то хуй, блять Я могу перепрыгнуть? Могу, отлично И ничего Мало взаимодействия с предметами Этого реально не хватает Правда, не хватает это прям ну, прям единицы получается от того что меня могу заинтересовать понятно блять зачем открыл я блядь, уже понадеялся что-то в этом шкафу есть интересное а там ничего М -м, приходит какой-то хуй пиздит нашу сестру по итогу мы дохотим ее спасти вызволить можно выходить ничего интересного больше нет и нас опять воскрешают. 500 опыта, задание выполнено. блять мне так чуть-чуть осталось, оказывается, пройти до конца главы. Да ну. Че раньше ты не знал, что здесь есть такие переходы глав? Буду знать. Да, глава вторая. Угроза. Все, погнали. Ну и в целом нам надо победить этого главного злодея. Как понимаю, лицо моего становилось... никого. Но... Частичка лица Вы все, ли все просто исчезли. в черноте летает. Наверное. А если его план сработал, то еще и связаться с внешним миром, скорее всего, не получится. Ты давно за ним гоняешься? Угу. Собственно, он меня и убил. Как ты воскрес? Ладно, хватит болтать. Вперед! <связь> Прикольно, что он с ним разговаривает через руку, как дарчик если бы он еще умел есть, конечно. Наша первая остановка Югензакар. О, еда. Отлично. Я Стоит я осмотреться я немножко я вокруг. Я Нам хоть и дали еду, но все равно, блядь, дождь. Ладно, давайте пробежимся. Мамень, и не рассеялся. Держись от него подальше. Сдохнишь еще. Да, давай попробуем. Что это за туман? О, из него! Живо! Ебать! Туман высасывает вашу жизненную энергию. Если вы дорожите своей жизнью, здесь лучше не задерживаться. Спасибо. Он, конечно, уже и сказал об этом. Я хотел проверить реально, как он на меня повлияет. В целом. О, еще еда. Стараюсь просто осматриваться, что есть, что вижу, что можно поднять, что нельзя поднимать. Упа. Так, прости, глава боль. давай в следующий раз. В Сибу сегодня как-то странно. Ты тоже лучше иди домой. Тем более, что туман. Еще одна информация в базу данных. Еще одна еда. Судя по всему, еду мне сейчас так сыпет, Не просто так. И проходить в целом немного. Так, мне сюда нельзя. Я понял, пойдем сюда. А это что? Подойди поближе. И тут эти твари Они будут мешать Избавься от них Так, присесть Их, как я помню, можно и со спины это самое, Ушатать Ебать, а чё их так много? Вас поменьше насыпать не могу Так, первый, второй, третий Их трое, хорошо Я не, ну, не хочу спешить, чтобы меня Прям так быстро спалили Проще же ведь реально со спины ну, Ушатать Пусть он подойдет поближе Вернется, я его ушатаю. Так, так, так, так, так, так, так, так, так. еще минус один. Второй уход остался стоять. Надеюсь, он не повернется. Не поворачивайся, даже не думай, с Спальшь еще минус. Они реально на стендерменов, похоже. Бля. Пошел. Надо было блок ставить. Хорошо. Тихо, тихо, тихо. Я забываю, кстати, про блок, если чё. Отлично. Фу. Немножко потерял здоровье, но ну, ничего страшного осмотри, брата. Сейчас осмотрим, сейчас осмотрим Дайте, он еще один пакетик возьму с едой Вообще, кстати, не все еда, я заметил Мне так много сыпет этой способности, Чтобы я, в случае чего, был более в экшовых ситуациях, да, участвовал Но меня это мало интересует Ну, в целом, да, как бы Как меня может это так интересовать, если можно поставить Красиво пройти Что сейчас была за техника блядь, шиновия а я очистил территорию от тумана Воу. вот это круто а, блин офигенно Хорошо. придумано Значит, мы можем очищать врата хм. зайди на минутку святилище зашел Ката сиро может пригодиться так. Забрал? Молодец. Можем уходить. Вы получили катасира 10 штук. Ой, что это? Инструмент из колокольчика, с помощью которого служительницы синотических святилищ призывают богов, исполняя ритуал Танец Кагура. Блин, я прям вспоминаю это, аниме тоже. Как же она там. Что-то, по-моему, приятно знакомиться. Бо... Ну, что-то такое, что-то забыл точное название. Но она, я помню, танцевала. Танец Кагуры, весьма, кстати, красиво. То есть, да, мы реально очистили территорию. Ой. Собака что-то лает на эти предметы. Вообще, я думал, кошки к ним более подвержены, если честно. Ты видишь, на что он лает. Вон, смотри! Куда смотреть-то? О, душа Давай спасем Нет, не спасем уже, я понял Давай туда, мы еще успеем помочь Эти твари уже и так почти всех переубивали Как помочь-то? Так, идеальный блок О, заблокировал вражескую атаку непосредственно перед ударом Вы поставите идеальный блок При идеальном блоке вы отразите атаку и не получите урона Вообще отлично Но, все-таки чуть-чуть урона я получаю, конечно. Вообще, отлично. Да, стой! Отлично. Да ты сдохнешь, ну, Наконец-то, думаю, я досекрати не давно. А если ему в голову прям, Фигать. А, ему пофиг, если прям даже в голову, да? Иди сюда блин. Я он быстрый а, -а, а, то Эй, есть в целом Тут нужно Да я и так сражаюсь с ним Чего мне, блин, бегать так от не надо Отлично Очень ровно Ну, кстати, жизнь жизни у не так-то и много отняли. Так, а как его освободить? А, все, понял, как его освободить? Хорошо, так. Видимо, этот туман превратил их в духов. Давай посмотрим, можно ли им помочь. Как? Для начала достань катасиров. А -а -а, зажать. О, -о, О, поглощено 291 дуб катасира. Значит, все получилось. Уже хорошо. Теперь найди телефонную будку. Они еще где-то остались? А -а -а. Вот как раз и узнаешь. Так, где-то здесь, да? Где-то вот, где вот в этой зоне есть телефонная будка. Хорошо. Блин, очень интересно. Мне реально нравится, как это сделано в целом. Так, вот что-то за кувшинчики летающие. О, деньги! О, Мейка. Желтые эфирионные кристаллы в Сибуе. Вам будут попадаться сияющий желтый эфирный кристалл. Если разбить такой кристалл, из него выпадет горсть Мейка. Валюта, которая вам обязательно пригодится. Хорошо. Так, давай поглотим. Еще 104 духа. Хорошо. Так, он на кого-то лает. А, он телефонную будку мне помог найти. Спасибо. Сейчас, подожди, да я еще осмотрюсь. Спасибо, песик. Как тебя погладить? Погладить. Умничка. Хороший песик. Ой, это ты мне... Такая выразительная песня. В целом нужно еще осмотреться, потому что я не знаю, как это все работает. Я же еще в эту сторону не ходил. Опа, пакетик. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Опа, не понял. А это что? Подняли. Интересно, Кассета. Что это. Проклятая видеокассета. Некогда популярный видеоноситель Раньше на таких кстати, записывали Разные телевизионные передачи То есть я нашел проклятый предмет еще Вот это я, блять, осмотреться решил Вот это я молодец Так, вижу еще Монетки Пригодится, конечно То есть любой предмет, который я в целом Увидел, но не взял Он отобразится на карте А если взял, то он затемнится Хорошо о, еще дуки. А, обнаружено интересное место Что-то там, какой-то там квартал О, что это такое? А, это что? Потом объясню, не задерживайся Как это ты потом объяснишь? А нормально, не можешь мне объяснить по-человечески? Ладно, пошли к телефонной будке Здесь я в целом осмотрелся 50 на 50, конечно Но в целом этого хватит о, а здесь что? О, вижу еще духов. Вот это я хорошо заглянул. Еще 101 дух. Блять, внимательность. Без нее никуда. Так, ну И давай. Что теперь? Возьми трубку. Я наберу. Воу. А это что? Это Эд придумал. Теперь приложи сюда катосиром. Ага. А, -а, а, нас бы освобождали. Дар духи, которые стали жертвами тумана, попадут за завесу и вернутся в тело Через телефон? <с accomplish> что происходит? Что с ним? Быть 15 минут бегал, собирал духов Ебать, как их Привет. Это он. Зря стараешься. Только я могу помочь всем этим страдающим душам. Не мешай мне! Охренеть, он взял и уничтожил просто духов. Ты не сможешь их спасти. Просто уничтожает. Не мешать ему, значит. Пойдем, мы вытащим из Сибу и столько духов, что он рыдать будет. Так, духи переданы. 594 с 2040 тысяч. Охренеть. Идем дальше. Следующая остановка Югендзака. Максимум здоровья вырос с 102 до 104%. А, ну я шел, кстати, в правильном направлении. Устройство для передать двух телефонов в будках СИБУ. И спрятаны особое устройство, поглотив призрака с помощью катасира. Зайди в будку, чтобы отправить его в безопасное место за пределами занавес. Там их ждет Эд, друг Кике. Он поможет ему стать людьми и вернуться в мир живых. Чем больше призрака вы спасете, тем больше получать очков опыта. Постарайтесь спасти всех, ну, кого вы сможете. Охренеть. Так, здесь я был, тут я был. А теперь не хочешь мне объяснить, что вот это такое, блядь? Ну, <связывая> а, бля. Он еще жив? Было бы неплохо. То, что мы задумали, пошло не по плану. Поэтому я не в курсе, что... Ага, то есть он не знает, что с ним произошло. Хорошо. Опа, еще духи. А, понятно. Я понял. Духов-то я найти нашел, а вот зайти не могу. Потому что, блять, туман меня убьют, Тихо, тихо, тихо, тихо. От... Ой, я его так победил. Даже не извлекайте сам. А купить не могу ничего, да? Жаль. Блин, вы посмотрите, это же люди. Жесть Какое жуткое дерево Оно как... Зайди в магазин Вдруг найдешь что-нибудь полезное Это... Что за кошка такая? Не кошка, а йокай Видимо, решил, что можно не скрываться, раз людей нет Йокай, привет Человек, у меня в магазине У меня много разного товара на... продажу Посмотри, не стесняйся Смотри, тут есть ката -сиро. Чем больше у нас их будет, тем больше душ мы сможем спасти. <свист> как думаешь, может пригодится? Три А давайте купим, ладно. Давай одну купим. А, зажать, купить. Пусть будет. А, то есть это улучшение на одно место. В <свист> обычных магазинах такого нет. Я всегда как-то машинально покупаю. Так. О, у, кажется... у них есть энзин. Люблю эту лапшу. Лапша Энзин, Ну, давай купим тебе одну. Раз что ты ее любишь. Почему нет? А, все, почему больше ничего вообще нет. продаются огурцы? Собачий корм. А давай тоже купим один. Может, пригодится. Собаки могут быть полезными существами. Нигде нет салатов с оленей. блять, максимум за плюс 0,4. за восстанавливается 85. Ну, давай, ладно, огурец купим. Да почему нет? Все. Спасибо большое, котяк. Ненавижу ждать кого-то в магазинах. Ну пойдем, пойдем. У него два хвостика, кстати. Здесь больше ничего нет, да? Хорошо. Все-таки это дерево похоже на людей. Да, он хотел это сказать, но я подошел к магазину, и он решил такой, что мне пора в магазин. Иди на второй этаж. Подожди. Что в мусорках? Если их можно открыть, значит их надо открыть. Так, на второй этаж мы еще успеем сходить. А вот на первый... Опа! Ой. Маска. Что это? Маска льва, главный убор исполнителя танца льва. Блин, я здесь пролезть не могу, я слишком жирный. Но там можно открыть мусорку. Давайте попробуем, посмотрим, что там. Потому что времени еще много. Ну, не у вас. Я все-таки думаю, что я не зря их открываю. И что-то найти там, да можно. Ну, по крайней мере, в надежде на это, что их... Тихо, тихо, тихо, не, не пугайте меня, пожалуйста. Ну, в надежде, что там можно что-то найти, ладно. А кто тут живет? Ты? Для так начала нам дал. нужно снять защиту. О, да пода. Да, да по. А, а даже так. Так что это за квартира? Зайдешь, увидишь. Я просто начал мышкой <смех> водить, я аж офигел. Так, сложить знак. Выпустить энергию. Знаки необходимы для устранения завес и других препятствий. Чтобы сложить знак, используйте колесико мыши. Ну или мышку просто. Следы указаний, А затем лево-право. и Ну, лево и право кнопка мыши. Хорошо. Блин, ну надо было как-то получше, на самом деле, немножко объяснять. Ничего себе у тебя тут. Так, задание КК выполнено. Я еще, кстати, корм получил. Еще один корм взял для собак. Может, у нее собака есть, которую надо покормить? Так, туалет, уборная. А, данные о магнитном поле, показания по этих самых. А, ой, походу я по заданию пошел. Да, не ожидал. Ну ладно. Все, что на карте, опутано туманом. Ты все видел сам. Каждый, кто попадет в завесу, исчезнет. В смысле? То есть все, кто были в Сибуе, исчезли? Да. Пропало не то 50 тысяч, не то 100. Скорее больше. Охренеть. Не может быть. Их число меня волнует меньше всего. Важно, что где-то здесь твоя сестра и тот, кого мы ищем. Но где здесь? Вопрос, конечно, неоднозначный после таких слов паньки. знакомься это еда из потустороннего мира можешь съесть если захочешь правда эффект может отличаться от того к которому ты привык а, пища духов не только устанавливать здоровье как обычная пища но и на время усиливает ваши умения шкала в левом нижнем углу экрана показывает, сколько еще будет длиться эффект такой пищи хорошо поднять Карта, где он его выяснил, где он его видел. Давайте еще. Это посмотрим. Так, нужны срочно. Спасибо. Ринка врата в загробный мир. энциклопедии японской магии жизни и смерти в истории культуры. Лапша быстрого приготовления. Альманах за 2020 год. Погоди-ка, это твоя книга? Ага. Uh -huh. Я не рассказывал, что однажды в детстве видел капу. Серьезно? То есть ты с детства был не такой, как все? Так, а что за книга? Ладно, мне не очень понятно, потому что у нас таких книг нет. Ребенок из Люка. Четкики. о серии исчезновений, произошедших возле канализационного Люка. Отещите эту запись, чтобы получить дополнительные очки навыков. О, о это же майор. Я кучу таких заметок писал на расследовании. Собери их. Мало ли что, вдруг пригодятся. О, хорошо. Заметки кики. В городе спрятаны разные заметки кики. За каждую найденную заметку получать очки навыков дух, которые нужны для усиления умений. Встретиться с Эрикой у западного входа на станции Обису. Угу, 17.00. Вот я уже посмотрел. Так, что у нас здесь? О, сейчас надо будет духи, да? А, нет, это все что-то запечатанное. О, лук! Похоже, по крайней мере, на лук. Обалдеть. Нравится? Забирай. Как он к тебе попал? На старой работе были полезные связи кто где ты работал скажем так я работал сторожевым псом но привился к стоит парняк не знаю кем ты был но уж точно не образцовым гражданином теперь я могу еще стрелять из лука правильно но пока переключать оружие или что-либо в этом роде, я не могу. О, Сагасу. Когда это типа Google, но не Google. О, это его фотка, наверное. Ну, как он выглядел, и друзья, может, там, семья. Кто там? Его лица но нет. Они. Мои друзья. Но его друзья. А? Были когда-то. Наш друг в маске убивает не моргнув. Нам нельзя было медлить. То есть, вы все пытались ему помешать? А -а -а. Либо он зачеркнул себя Так, оружие у нас теперь есть Можно идти дальше Подожди Записка Столовый прибор убрать в ящик упаковки Выбросить на кухне, навести порядок Приду, проверю а, Справедливо кто это? Может ты хочешь вместо меня убраться? Нет, не хочу Интересно, кто ему эти записки оставил Либо он сам себе эти записки писал одежды есть. Я бы даже переодеться помог в целом. Ну ладно, нам на выход. В принципе, оружие мы взяли. А, ну здесь я уже все посмотрел, да? Тут дверь нельзя открыть. Здесь помыться мне не дадут. Умыться тоже, хотя я устал. Ты закончил, пойдем отсюда. Да все, все, идем, идем. Завеса? Еще немного и дом просто схлопнется. Да, на надо как-то поднять эту завесу. Осмотрись. Да я уже пошел, блять, асфальт. Это камень завесы. Разглей его. Как? А, ладно, могу было, просто на шип. явно не один. Ищи другие. Да я уже понял, понял. Да отпусти, дай пройти-то. Стоп, куда я сейчас зашел? Стопэ. Не понял. Не вкурил. Ладно, пофиг. Ладно, я могу туалет открывать, закрывать. Хорошо. Что происходит? Блять, а что это так страшно? Отпустил загробный мир сильнее влияет на нашу. ООО.. блядь, ёбаный рот что происходит? Ебучий случай.. Почему я бегу по стене? Во во во во во во во Карман полный, открыть. Ой, не на эту кнопку жму. Слишком далеко. Попробуй в него выстрелить Так, эр Прицелься как следует и отпустить его. Вау! Понял. Чуть повыше. Как говорится, надо соблюдать дальность. Чудес. А где стрелы? Ага. Все, я понял. На R мы переключаемся с одного на другое. Хорошо. Тихо рано выходить. Хотел еще осмотреться, если честно. Куда собрался? Мы еще не все камни нашли. Понял. Возвращаюсь. А, японский календарь А он отмечает несколько дней Короче, ладно, это не так интересно А где мне хочу искать Там Он мне говорит, куда собрались Если тут больше ничего нет Это я сейчас в шкафчике стрелял Здесь я вышел, здесь ничего нет И Здесь тоже ничего нет И Здесь ничего нет что, блядь, Понятно, надо отсюда выходить Я понял Ну где мне хочу искать? Так, здесь ничего нет. Здесь войти тоже нельзя. Вот здесь можно. Ой. Да-да-да, я уже помню, где как сесть, как встать. Я вниз не хочу падать. Блядь, сделал, закрыл проход. Ага, здесь ничего нет. Идем ниже. Не пугай меня так, чернота. Ну... Пугатинник выходит хорошо, если тут тупик. Нет. Можно пойти наверх. Ты я уже лезу. О. О. Отлично, ничего нет. У, бля. Так, а как мне. Вот так, типа, да? Да, все верно. Я еще не настолько глуп, значит. М -м -м, здесь ничего нет. Здесь тоже. Бля. Господи! Камень где-то тут. На нем все держит. Разбей его! Уже? Но я его разбил Успели Никаких нервов не хватит Выходи отсюда Тот, кто это сделал, должен быть где-то рядом Подожди, так я смотрю Здесь мы что-нибудь интересное найду. Те же самые заметки И еще что-нибудь что -то... А, точно, я только хотел спросить А почему люди не интересуются Кто я такой, что я такой А потом вспомнил, что они просто все пропали, нахрен Но расположение квартир какое-то, оно слишком везде похоже, если честно. Ну, маленькие различия есть, но их прям, ну, мало. Прям реально мало. В целом. О, завеса вроде бы исчезает. Может, тот, кто создал ее, не успел далеко уйти. Спускайся. Я уже, я уже прям на всех Не Ебать, спускаться, ебать. Тут кто-то есть. Вернее... Раньше был Значит, ты тоже их видишь? Ладно, тогда делай, как я тебе скажу Прозрачный Похоже, из-за него и опустилась завеса Давай за ним Я уже? Выясните, куда ведет след Хорошо О, так тут и тела видно, спиной эти Человеческие Блять, надо бы сюда вернуться. Ой, таймер кончился уже. Уже все, уже и время прошло. А это что? Скверно. Попробуй применить мою силу, как в прошлый раз. <г Penn�> Выясните, как изгнать скверно. <губ> Прозрачное зрение, тап. Там что-то есть. Так. Это ядро скверны. Развей его! Ну, хорошо. Или его надо обязательно луком. А, нет. И, И поглотить Ага. Наверняка в городе так Призраки могут застрять в расползающиеся скверны. Обнаружить иско... источник скверны поможет призрачное зрение Уничтожить источник, освоить призраков, затем поглотить еще много. Идем mm -hmm. дальше. О, кошечка! Смотрите, какая необычная. След оборвался. Ожидаемо. Наверное, он понял, что мы идем за ним. Что ж, раз на то пошло, давай еще кое-куда заглянем. Тут неподалеку есть большое святилище. Мне кажется, там может найтись что-нибудь полезное. Давай туда зайдем. В целом. Ничего бы в святилище быть чему-то полезным. Уж поверь мне на слово. Например, этот твой лук я нашел как раз в святилище. Украл, что ли? Ну, это как посмотреть. В целом, да. Предметы мы крадем в святилище. Так, тут сидела кошка. Прочитать мысли. Я сегодня не в духе. ха а погладить можно? А без этого было нельзя. Глади. Да смотри, какая милаха. Не буду я смотреть. Дай тебя погладить. Нельзя погладить. А жаль. Дай тебя погладить, то да, миленькая. Не дает, ладно. Так, смотрите, получается скверну можно очищать. То что такое? Объявление в. Те, кто мусорит наше святилище, будут оштрафованы на стоимость своей же панихиды, включая захоронение. Хорошо. Так. Опа, приветики. Еще освободил людей. Не, но в целом он многих украл, не спорю. Но почему эти духи тут так застряли? Не понимаю, если честно. Ну, чем больше я собираю духов, кстати, ну-ка. Машина. Еще одна кошка. А, это магазин. Ладно. Хм, а во. Так, подожди, подожди, подожди. Где ядро? Здесь ядра нету. Немножко подзапутался я. Ну да ладно, ничего страшного. Вижу еще людей. Опа. Не хочу идти до... А, это... давай сейчас человек захочу. Потом прочитать мысли. А, надо его покормить. О чем ты сейчас думаешь? Ладно, давайте вот. тебя покормим. Угощайся. Почему нет? Ох, какая вкуснятина. Объедение. Спасибо за угощение, приятель. А ты? Любишь собак? Не то чтобы прям обожаю, они просто мне нравятся. Как и всем. Опа! Нифига себе, денег не накопал. А спасибо, малыш. А вот это очень приятно. Это хорошее. Хорошее дело. Так. А как отсюда выбраться? А, тут лестница есть, ладно. Теперь я знаю, для чего нам Корм. По-моему, я здесь не пролезу, да? Нет, пролез. Неплохо. Это хорошо. Но дальше мне не судьба пройти. Я тихо, тихо, тихо, тихо. Опа. Здесь немного жутковато. Ой, тут бабки есть. Бля. <сосы> да по туману, он тебя я понимаю, просто хотел... О, посмотрите, врата синие. блять, я уже задерживаю Вообще капец времени. Давайте сейчас, ладно, до ворот дойдем до синих. Это какие-то врата. И уже Смотри, можно быть продолжим там Тори. Нужно их очистить. А как? О, сейчас они на меня нападут, на да? Да, Если за него зацепиться, он поможет забраться на крышу. А, чтобы притянуть себя к Тенгу, зажмите правую кнопку мыши. И нажмите пробел. Как? А, во. во, нифига себе. Это было внезапно. Для первого раза неплохо. Вот это так сейчас было. Как и от есть Не Юкаев, красавцы, конечно. Так, передвигаться по воздуху вам помогут притяжение движении планирования. Если вы притянетесь к тенгу, то быстро ощутитесь все воздухе. Для этого нажмите правую на мыши пробел. Чтобы несколько секунд планировать по воздуху, зажмите пробел во время падения высоты. Чтобы... Перестать планировать, отпустите пробел Охрененная штука Тихо, тихо, подожди, ну куда ты вниз-то полетел? Ну зачем? Да, я врата-то я вижу Так А, он еще и рассекается Но ядро я твое заберу, пожалуй Отлично А то у меня способность-то кто будет меня восстанавливать? Так, а я допрыгну, интересно. О, вообще офигенно. И получается, я сейчас очищу территорию. Одну от скверны от всей поглощу туман. Да, все верно. Похоже, из этого квартала туман ушел. Uh -huh. Сразу стало слышно, сколько духов зовет на помощь. Их надо найти. Выполнение побочных залбав. Вдобавок, к основному сюжету в городе вас ждет множество побочных заданий. Среди прочего в городе этих заданий вам предстоит искать юкаев и помогать заблудшим духом. Побочные задания никак не влияют на прохождение сюжета. В меню карты видно, где можно начать то или иное побочное задание. Ага, ага, спасибо. Ага, спасибо. А, ну все, то есть за каждую очищенную территорию в целом я буду получать раздание. Это лавка владеет э, некоматок, коллекционной редкости. В некоторых таких магазинах можно купить заметки кикея и тому подобное. Ага, нам дадут деньги, многомакой и примерно число духов за выполнение задания. Круто, круто. Нам плюс один дали, да, сейчас, наверное? Теперь у вас 13 Катасира. Аудиозапись сделана известным ученым. На ней он рассуждает о семье и кошках. Тоже ничего так. Тоже ничего. Блин, какие же вы громкие. Я хуею. Реально? Очищай врата, чтобы нормально ходить по району. Мы сможем спасти больше Еще какая-то еда. В маске Японские праздники. Будет беситься. В общем, одни плюс. Так это просто ведро. На вами просто стараюсь осмотреться, чтобы взять, найти что-то ценное, например. Ну ладно, еда мира духов это конечно классно. Но в целом то, что я смог очистить территорию, уже.. Тихо, тихо, тихо. Фу, Фу Ой, блин. У меня дух захватило. Падать страшно, даже когда ты мертв Конечно, страшно, блядь. Мне это сейчас Но так страшно. Было. Но в целом я научился красиво падать. О, я могу и спрятаться. Но в случае чего. Уже да. хорошо. Блин, ну какой же из него паркурщик-то неплохой, если че. Да, блядь, я застрял, ну заебись. Но планирую я красивый, я прям птичка, блядь, нихуя себе. Это задание всякое. Опа и духов освободить, то есть в целом у них бывает ядро и в земле под этим самым, как его под землей ну, около земли, под ней, ну, в целом то есть, если смотреть на Юкаю, падаю бля, да я прям какой-то не знаю, принцев Персия, бля. Ну, не при... притатип, протатип, я вспомнил. Так, тихо. Ага, вижу. Я слышу, но не вижу Прогодите. с нужной стороны. Неподалеку что-то есть. Подожди. Что именно? Свое. Я бы сказал скопление какой-то энергии. Неподалеку, а где? Не подскажешь? Ебать, и тут еще дуйте свет Сколько у меня уже типа, Занято-то, мне нужно в светилище Просто Ну не в светилище точнее, а Так, оп Оп, понятно Ой, еще живой А, еще три, еще два есть, отлично Мне кажется, рядышком телефонная будка есть Двенадцать или одиннадцать, неважно Ничего интересного, ничего интересного. Главное, что я себя в ловушку не завел случайно. Опа. Помолиться. Статуя Дидзо. Максимальный ОС ветра увеличился. О, помолившись статуе Дидзо, внеся молитву статуи Дидзо, вы навсегда увеличите максимальный запас очков сил, которая нужно для эфирного полетели. Теперь можно идти. Надеюсь, твоя молитву услышат. Конечно, услышат. Нифига себе, ты придумал. А, я не могу туда просочиться. А, жаль. Так, где-то я тут телефонную будку видел. Давайте сразу до нее все-таки теперь дойдем. И закончим на этом. Ну, по камере на сегодня. О, еще монетки. Деньги нужны. Но, да. Телефонных будок намного меньше. А звонков, блядь. Так, тихо, тихо, тихо. Поднять телефон. Запись сделана Эдом. На ней он рассказывает о Мейка. Это потом. Так, а он там цифры набирает всеми пятью пальцами? Так, обменяй 1200 700 духов на 603 и 2000. Да, да, конечно, давайте обменяем У меня этих мейков столько, что вообще какая-то. Их надо тратить, все это. Вейкей, hey, hey, процесс передачи духов завершился успешно. Мы попробуем вернуть их в тела, но на это потребуется время. Найдешь еще отправляй. Это же запись, а не он сам. Ага, это не любит лично. <свят> так, все, духи переданы. А на этом это мы закончим. Отлично, новый уровень. Я обо всем потом. Думаю, сейчас самое время получить новый навык. А как именно, это уже сам решать. Будут обучать? Не, подождите, а как? Какую кнопку? PLPGHT. Это карта, понятно. А, подожди, а может через карту проще перейти будет? Навыки. Так, давайте сейчас быстренько посмотрим. Вы, вы планируете 3 секунды, чтобы применить навык? Нажмите Space во время падения. А, то есть я планирую всего 2 секунды. Вот оно как. Вы призываете Тенгу и сразу же подтягиваетесь к нему. Вот это вообще офигенная способность. Но, чтобы открыть навыки духу, в этой черте нужна Магомата. Улучшение приличного зрения. Область действия приличного зрения увеличивается до 40 метров. Ага. Восстановление УЗ от ядра. При извлечении ядер из врагов устанавливаете 10 УЗ. Вот это мы качаем. Качаем. Васхил очень важная штука. 15 УЗ. Не, подождите. Ядра врагов становятся обнаженными в... В раза дольше. Ой, может сразу двоих. Нихрена себе. Так, что еще вы? извлекаете ядра в полтора раза быстрее. Вы можете извлекать, и, ядра находясь рядом с врагом. Чтобы применить навык, нажмите находясь рядом с врагом. Чего ядро обнажено. Действие не прерывается во время атак. Блядь, тоже качаем. Да стой! Да подожди! Конечно, пригодится. Где этот навык? Да, качаем. Проще быстрее подойти, чем так сделать. Упавшим врагам... Ух, у не хочет что это за способность. А, вы быстро изгоняете упавших врагов, чтобы применить навык, нажмите правую кнопку, находясь рядом с врагом. Вы поглощаете призраков в полтора раза быстрее. Не вижу от этого смысла, если честно. Вы передвигаетесь в на 30% быстрее. Вы заставляете врагов терять эфир при каждом ударе в... А, на кьюшечку. Вы извлекаете из духов эфир. Когда ставите идеальный блок, то защищаете себя непосредственно перед тем, как враг нанесет урон. Тоже полезная штука, но не то. А чё? Больше навыков-то, нет? Умение 5 из 31. Единственное, да, там, ладно, парирование прокачаю. Оно реально важное. И прокачаю... Остается... Об... Подождите, продление или ускорение извлечения? Это ускорение извлечения. Ядер ядра врагов становится даже в полтора раза больше, да? Да, полтора раза наносите врагом этим это самое... Блять, такие бесполезные навыки я сейчас Лучше тогда вот это прокачаю Все, отлично Вот это вот прям вот самое «То. Так, 40 метров теперь Навыг. у меня прокачано не О Вижу предметы, врагов Ну все, ладно, на этом будем заканчивать Сейчас мы Куда? А... Так, Тенгу Я же тебя вижу, блядь Почему я должен так близко к тебе подходить, патрон? Да, я хочу понять. Блять, и куда ты полетел-то так вовремя? Там еще, видите, тела есть. Да забери ты меня. А, блин, чуть не упал. Сбери меня, пожалуйста. спасибо. Где-то тут просто... А, все, вижу. Не туда полетел. Хватайся, отлично. Вот здесь, на крыше, будем прощаться. Ну, я хочу еще полетать, просто поосвобождать, а потом, потом, когда продолжу, после всех освобождений, кого, мне, когда мне стало скучно, продолжу. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх. Спасибо, ребятушки. Пока-пока.